Украинцев будут вакцинировать «Спутником-5». Первый бунт против убийственной политики Киева. Харьковская компания «Биолек» обратилась в Министерство здравоохранения Украины с заявлением о госрегистрации вакцины от коронавируса «Спутник-5». Об этом сообщил глава политсовета украинской парламентской фракции «Оппозиционная платформа за жизнь» Виктор Медведчук. По его словам, после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, Украина получит уникальную возможность самостоятельно производить вакцину. Как отметил Медведчук, харьковская компания Биолег является одним из лидеров фармацевтической промышленности Украины, поэтому у компании хватит мощность для производства вакцины от COVID-19. Он уточнил, что разработчик русской вакцины «Спутник-5» дал разрешение на трансфер технологии и передачу украинскому предприятию клеточной линии для производства вакцины. В случае получения разрешения производства вакцины можно организовать в срок от трех до шести месяцев. В результате переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, руководителем Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым и директором НИЦО имени Гамалей Александром Гинзбургом Украина получит уникальную возможность самостоятельно производить вакцину от коронавируса уже в начале 2021 года. Подчеркнул Медведчук. Он добавил, что таким образом страна приобретет независимость в вопросе противодействия пандемии COVID-19. Отказ власти или любое препятствование правовой процедуре регистрации вакцины от COVID-19 спутник 5 на Украине будет свидетельствовать о преступном намерении власти лишить украинских граждан права на получение медицинской защиты от коронавируса, этой чумы 21 века. Уверен политик. Ранее депутат Верховной Рады Вадим Рубинович, Назвал отказ от российской вакцины от коронавируса и туманную перспективу получения препарата на Западе с планированной операцией по уничтожению украинского народа. Между тем, президент России Владимир Путин допускал возможность поставок вакцины Киеву. Глава государства уточнил, что для этого необходим как минимум запрос властей страны. Президент Украины Владимир Зеленский торопиться при этом не стал, призвав людей ждать вакцину, которую пообещал Евросоюз.